Он мой Бог, который я уже второй год, я благодарю его за дыхание. Я благодарю его за здоровье. И я благодарю, что я хожу еще ногами. Друзья, это мой Бог, которого я любил с детства. Как вот брат говорил проповедь, что сеяли с детства, вот сеяли. И вот родители меня, я видел, что делали родители. И я это в этом все впитал. Я был напитан материнским молоком в пении Духа Святого. Друзья, и вот это я старался передать и своим детям, которые теперь я радуюсь в этом. Потому что наш великий Бог, который дарит нам дыхание и жизнь. Если б не Господь, я уже говорил в Нью-Бранфиле, если б не Господь, моя жатва уже была все. Я уже не был с вами. Но Господь милостивый, который давал, дал мне жизнь. Вот перед псалом косари на лугу. И я сидел, и я его люблю петь. Я его люблю слушать. И когда я когда его слушаю, я плачу. но же эта коса, она вот чуть меня не скосила. Но милостивый Бог дал мне жизнь, который я за пять дней, шесть дней. И я в тяжелый был больной, и я был дома. Когда меня завезли в больницу в понедельник ночью, даже вообще в, в, в вторник. И я на следующей неделе в понедельник был уже дома, ходил ногами. Друзья, это великий Бог. Когда будет твои внутренности разлагались, а Бог восстановил быстро, и ты должен идти на дело Божье. Есть за что благодарить. И мы празднуем этот праздник жатвы сегодня. И я ехал сегодня, и я рассуждал, я жене говорю, у нас жатва прекрасная. И я сказал, говорю, да, мы с тобой пожинать будем, мы пожинаем с тобой плоды еще больше. Даже у меня с женой благодарность большая есть, потому что Бог нас хранил в 35 лет. Друзья, это благодарность великая нашему Богу. И я всегда благодарю. Я сидел и говорил жене. Мне пришел на память, там, где Христос когда и шел, и он видел эту смоковницу. И он захотел есть, подошел к ней. Она была такая листва. И он подошел и посмотрел. И не нашел плода, хотя было не время плодов. Знаете, вспомните детство, мы когда-то любим, же бывают зеленые яблочки, маленькие мы уже брали и кушали я сидел, и вот, может, фантазия. Думаю, может, если хотел это зеленое сорвать, попробовать, то кислятину может. Но не нашел плода. Там была одна листва. Друзья, и вот это одна листва он посмотрел и сказал, и во веку у тебя не будет плодов. И что, там появились плоды? Когда они возвращались и рассмотрели она засохла а помните там еще место где Христос говорил друг в одном саду виноградники там был вот это который не приносила плодов и садовник говорит я ее выкину ее. хозяин сказал а садовник говорит что оставь я еще на третий год я обложу ее навозом может она принесет еще плода. Друзья, это жатва Божья и, может, которая, может, завтра, может, сегодня придется предстать пред Богом. Мы не знаем, когда наше время придет, и мы закроем, и мы можем спать, и мы можем не встать. Мы об этом подумали, мы должны подумать об этом, о нашей жизни, о нашей духовной жизни. Куда я пойду? Если у меня плоды или нету, напитается ли мой садовник моими плодами, или у меня борьки и плоды нетерпение, злость, неблагодарность? Мо, моё, у меня плоды другие. А Христос стоит и ждет и говорит, я жду, когда ты придешь ко мне. И когда ты придешь, и я хочу с тобой вечеры совершить. Открой сердце дверь. И я войду, и вечерю совершу. И он сегодня стоит и говорит, дочь сын, открой сердце двери. И Я войду, храма на гербеда, Гербида. Я совершу такую вечеру, и ты будешь помнить и будешь благодарить меня, что ты спасенный. Дорогие друзья, мы будем сейчас молиться нашему Господу. Мы будем молиться нашему Богу и благодарить. В первую очередь мы будем благодарить нашего Бога, что Он нам дал жизнь, что Он дал нам дыхание, и мы могли прийти сюда, собраться в доме Отца. Дорогие друзья, в доме Отца разные люди. Если взять в семье, разные в семье, разные дети, и мы, родители, имеем каждому свой ключ. И почему я вам скажу название Дома Отца? Там Господь мне сказал, когда я был там пару дней, я был в коме, и Господь сказал, в Хьюстоне будет церковь, дом отца, и ты будешь там. Друзья, и милость Господня, и я среди вас. И я этого не думал. У меня были планы вообще другие. Когда Бог выздоровел, я хотел в другое место уехать. Я хотел уехать на Флориду. Уже там и дом смотрел, я хотел все. Но Бог сказал сюда. И я сильно говорил, Господи, иду, выбора у меня нет. И мы будем сейчас благодарить. И я хотел сказать, друзья, кто желает, чтобы за него помолились. Может надо сильным помазанием. Но вы можете выйти, Иисус, здесь. Вы можете выйти. Наш Бог, Он исцеляющий Бог. И это мы знаем. Я вам скажу, свидетельствую, у меня на прошлой, на прошлой неделе у меня сильно болели почки. Я думал, что все. Я сказал, Иисус. И мы с женой молились. И Бог дал исцеление. Тут мы собираемся с дочками ехать с молодежью, ехать в нью на жертву. Мне становится плохо. Я говорю, я не поеду, а мне дочки говорят, папа, это враг атакует, ты должен быть там, ты поедешь. Мы тебе посадим машину, мы ты поедешь. Друзья, я поехал туда, но Господь там меня и, и Я уже ехал, я даже хоть мало спал, но я ехал и благодарю моего Иисуса. Это Бог великий, когда там молились мы за исцеление больных. Я беру этот идей, молюсь за больных и сам себя помазал ему, тут же и молюсь за больных. И я получаю исцеление. Друзья, наш Бог чудный, наш Бог великий. И если вы желаете, если кто имеет желание, чтобы за Него помолились братья-пастыря, мы совершим эту молитву. Друзья, а если есть у кого благодарность, может есть нужды, прощение пред Богом мы можем сказать.